Что будет, если выдавите ячмень? Ячмень – острое воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы, которая находится возле луковицы ресниц. Такое неприятное заболевание может вызвать определенный дискомфорт и желание как можно скорее от него избавиться. Но что будет, если выдавите ячмень? Поможет ли такой радикальный метод избавиться от воспаления быстрее? Ответы на все вопросы вы получите в этом ролике. Симптомами появления ячменя есть отек века, воспаление, покраснение и болезненность. По статистике, каждый третий человек хотя бы однажды в жизни переносил данное заболевание возбудителем которого есть золотистый стафилококк. Бактерия является возбудителем более ста различных заболеваний. По типу ячмень на глазу может быть внутренним и наружным. При наружном ячмене воспаляется волосяная фолликула ресницы или же прилегающая к ней сальная железа. Именно такой ячмень можно выдавить, однако делать это категорически нежелательно. После созревания навеки гнойника, которые есть проявлением ячменя, ни в коем случае нельзя выдавливать его, ведь это может стать причиной серьезных осложнений, которые могут повлечь за собой осложнения для здоровья. В период заболевания не рекомендуется трогать место воспаления руками, а также пользоваться косметикой. Ячмень не принесет особого дискомфорта, если он пройдет самостоятельно. По этой причине ни в коем случае не стоит самостоятельно способствовать этому процессу, ведь инфекция, которая находится в мешочке гнойника, может попасть в кровь. Поскольку суставы и вены на лице тесно связаны, при нарушении целостности ячменя гной может попасть в лицевые вены, в глазницу, в полость черепной коробки. Также это грозит потери зрения, заражением крови и даже минингитом. Поэтому если ячмень был выдавлен или поврежден, не стоит тянуть с посещением врача. При первых симптомах возникновения ячменя рекомендуется сразу обратиться к специалистам, ведь самолечение может навредить здоровью. Чтобы ты всегда все знал, подпишись на наш канал.